Всем привет! Вы смотрите Универ -ньюс. В студии я, Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Президент Российской Федерации вручил государственную премию в области благотворительной деятельности президенту Росфонда. Сбербанк отказался от услуги перевода денег по номеру телефона на кредитные карты. В КФУ состоялось заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему «Мигрантские школы». Делегация Казанского федерального университета под руководством ректора Ильшата Гафурова посетила Лондонскую школу экономики и политических наук. В рамках встречи состоялось подписание договора о сотрудничестве, открывающего новые возможности для студентов Казанского университета. Впервые диалог, направленный на определение точек соприкосновений и взаимных интересов двух вузов, состоялся в мае 2018 года. А теперь к другим новостям. Президент Росфонда, партнера КФУ по созданию регистра доноров костного мозга получил премию в области благотворительной деятельности. А как развивается общий проект, мы расскажем в нашем сюжете.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 Топичкин, Универньюз. Сбербанк отменил перевод средств по номеру телефона. Нововведение не коснется дебетовых карт. Это исключительно сделано для владельцев кредиток. Анна Глазунова разбиралась в ситуации.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 Обучение детей-мигрантов стало проблемой для педагогов российских школ. Учителя не знают, как учить школьников, для которых русский язык не является языком семьи и которые вообще не очень хорошо им владеют. Эксперты КФУ проанализировали опыт обучения детей-мигрантов в школах Татарстана. О том, каковы итоги исследования, смотри в следующем сюжете. Дети, плохо понимающие русский язык, уже успели стать проблемой для учителей и педагогов российских школ. Зачастую такие ученики так и не могут нормально освоить общеобразовательную школьную программу наравне со своими ровесниками. В 2016 году сотрудниками Института психологии и образования была разработана программа «Миграционная педагогика». В рамках нее специалисты КФУ провели ряд исследований в школах с высоким процентом детей-мигрантов. Например, предмет настроения и установок педагогов, нагрузок, обобщался опыт отдельных школ по работе с детьми. Больше всего детей-мигрантов в городе Казани, потому что это закономерно. 13 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета состоялось заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему мигрантские школы. Опыт адаптации детей иммигрантов в школах Татарстана. В первую очередь, если мы говорим о проблемах обучения детей-мигрантов, это, конечно, законодательная проблема. Все остальное нормально. Все, как у всех остальных детей. Особенности обучения детей-мигрантов нет других. Только незнание языка. По мнению экспертов, на данный момент на адаптацию ребенка-мигрантов требуется как минимум год. По большей части это зависит от того, с какого класса начал обучение в школе ребенок. Наши учителя вынуждены работать с ними индивидуально, после уроков, дополнительное время, осуществлять им помощь в освоении нового языка и преодолевать неуспеваемость, которую... Этого языка. На данный момент проблемы в обучении детей-мигрантов связана не только и не столько в числе подобных учеников в системе их подготовки, но и компетенции педагога его желания уделять внимание ребенку. Стоит отметить, что сотрудники Института психологии и образования КФУ разработали специальные курсы «Современное содержание технологии и технологии деятельности педагога в мультикультурной образовательной среде», которые позволяют педагогу стать более компетентным в работе с детьми-мигрантов. Программа получила одобрение и финансирование финансовую поддержку Министерства образования и науки Республики Татарстан. В 2017 году курсы прошли 24 учителя Татарстана. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошел форум учителей технологий. В ходе встречи было принято решение о создании Ассоциации учителей технологий Республики Татарстан. Подробности смотрите в сюжете. В Елабужском институте КФУ прошел первый республиканский форум учителей технологии. 11 декабря в здании инженерно-технологического факультета собралось около 250 учителей со всего Татарстана. Все они приехали для определения стратегии развития образовательного процесса на ближайшие годы. По словам спикера форума, повсеместное внедрение цифровых и роботизированных технологий требует от современного учителя творческой гибкости, адаптивности и умения хорошо ориентироваться. Как отмечают организаторы форума, для решения всех задач, обозначенных Педагогическим сообществом необходима слаженная командная работа. Было принято решение, что на базе Елабужского института КФУ в сотрудничестве с Министерством образования и Казанским открытым университетом талантов будет создана Ассоциация учителей технологий Республики Татарстан. Сейчас очень сильно модифицируется, разрабатывается концепция технологического образования в школе. Если эта ассоциация нам будет функционировать, мы готовы поддержать и поддерживаем эту деятельность, рассчитываем, что наши ученики в школе получат только самые актуальные, самые лучшие знания. На данный момент в Татарстане насчитывается свыше 2000 учителей технологий. Ассоциация учителей технологий на базе Лабужского института КФУ начнет активную работу уже в ближайшее время. Анна Глазунова, Камиля Юрикова, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!